Кажется пошла запись, да? Итак, воевать сегодня будем на американском среднем танке восьмого уровня Супер Першинг. Как вы и любите, попросим командира экипажа вообще не тратить голду. А после боя, в двух словах, поговорим о таком интересном умении танкистов, как плавный поворот башни. Кратенько, конечно. Но успеете узнать самое важное. А некоторые из вас, думаю, узнают и совершенно неизвестные вещи. Но теория будет позднее. А пока... заводи! Поехали! Канал Барабекус представляет! Бой начинается! Вам сны все еще снятся? Я признаюсь, до сих пор что-нибудь во сне, да увижу. Обычно что-нибудь хорошее. Но прошлой ночью мне приснился, пожалуй, один из самых оригинальных снов. Встретил, значит, я себя самого из прошлого. Что делается в таких ситуациях по всем законам жанра? Правильно, предостережение от ошибок от всяких, рекомендации, куда деньги, например, вложить. Ну и все такое прочее, полезное. Что же сделал я? Подошел и занял денег саму себя до получки. Отдать, естественно, не смог, проснулся. Вот такой я, скажем так, недальновидный во сне оказался. Здравствуйте, уважаемые гости из будущего. Вы ведь для меня сегодняшнего все как бы в будущем находитесь. Итак, здравствуйте, гости из будущего, с вами Барабекус, человек из прошлого. Да, к счастью, распрощались мы с танком из прошлого, со старым суперпершингом. Он ведь раньше хоть и назывался средним танком, а был по сути тяжим, медленным и бронированным. От среднего что у него было? Да, пожалуй, только одно, пушка. И та, по-моему, не от среднего танка, а от ниже среднего ББшки пробивали ведь совсем хило, поэтому голдовых снарядов потребляла эта пушка много, а серебра давала, ну совсем как обычный танк шестого уровня. А сейчас пробитие ББшки стало ведь, мама не горюй, 192 миллиметра. А что это значит? А это значит, что теперь наш танк превратился в настоящий тяж. И от среднего в нем что осталось? Да только экипаж, наверное. Поэтому в этом бою, хотя у нас в боекомплекте и остались голдовые снаряды, в таком, скажем прямо, немаленьком количестве, но это скорее всего по инерции. После боя нужно будет половину поменять на обычные ББшки. Ага, а вот и первая цель. Здесь нам делать нечего. С одиночками пусть сражаются те ребята, которые внизу списка, а мы в топе с новыми крутыми ББшками. Поэтому поедем в самый центр карты. Мы ведь сами назвались Тяжем. А задача Тяжей — продавливать направление. Ага, знаменитый Лев. Надеюсь, вы уже знаете, что бронирование лба у Льва изменили. Нижний бронелист у него, правда, остался по-прежнему 150 миллиметров, но верхний стал гораздо толще. Теперь там 185 миллиметров. А главное, раньше льва любили пробивать в планку между верхним и нижним бронелистом. Она была очень тоненькая. Теперь ее сделали очень толстой, 225 миллиметров. А многие об этом до сих пор не знают. А что это значит? Это значит, что БПшкой в нижний бронелист мы льва пробиваем легко. А не пробьем, только если будем стрелять сверху вниз. Запомнили? Ну тогда вперед! Бронирование главного врага мы теперь знаем. Диверсант сзади! Жмите. Нам нужно принять решение, или спускаться вниз, или идти на мост. Здесь оставаться больше смысла нет. Перед тем, как выйдем в лобовую атаку, вы должны узнать одну из главных фишек Суперпершинга. Он практически непробиваем противником, если стоит к нему строго лицом. Пробить его можно только в радары на крыше. Трубки видите? Секундочку. Видите, Лёва со своим феноменальным пробитием ничего сделать не может. А значит вперед. Засада! Справа засада! Не заставите, не заставите. Борта у нас очень уязвимые! Разворачиваемся лбом к кайфелевой башне! Но если Лёва продолжит атаку, нам не сдобровать! Есть Союзники пошли по мосту! Лёва должен отвлечься на них! Какую цель выбрать? Выбираем того, кого точно пробьем! Хорошо бы в Суперпершинга стрельнуть! Но накопался! На мосту мы остались в одиночку. А значит вот-вот начнется атака. Супер пошел в атаку! Помоги, удача! Не знаю, куда едет супер но если он станет под мостом, он будет постоянно нас светить! Светить для арты! А тут еще Лёва освободился! Полный назад, полный назад! Союзников рядом совсем не осталось. Чтобы повысить свой шанс на выживание, нужно срочно начинать уничтожение тех из врагов, кто рядом с нами, пока их мало, пока толпой не понаехали. Кто тут ближе всех? Супер под мостом. Помчали. Глубокий вдох. Вперед! Самое эффективное обездвижить суперпершинга и стрелять ему в борт. Не даем ему прицелиться. Отлично, передышка. Нет, Лёва уже здесь. Иззади два легких танка противником чаться. Не пробил. Броня у Левы, конечно, крепка. Цель Надо традиц начинать традиц. пробивать. Не К традиц. нам уже и в борт заходят. ПБшки, но вы ведь стали лучше! Ну еще разок, надо ведь допить! И Е-25 со своим скорострелом! РТ на прямой наводке! Заряжайся, заряжайся, пушка! А тут еще и стая светляков! Не дать уйти! Вдвоём закрутят! Пытается зайти в борт! Тран! Боишься? Вертухан! Очень повезло, конечно, с Вертуханом! Арта-арта! Слева арта! Поторопился парниша! Где Светляк? Где Тайп-64? Вот он, голубчик! Но нам за ними не угнаться! А встретим-ка мы тебя здесь! Будет выезжать? Со светляками покончили! Это очень хорошо! Но где-то ведь тут Хумель был! Надо выстрелить первым! Обязательно первым! Ну что, а теперь можно попробовать и базу занять вражескую? Какой отчаянный ортомот! Не попали! Говорят ведь, что с мельчиками везет. Эх, только нам не повезло, что так мало ББшек и так много голдовых снарядов. Ох, бы сейчас нафармили! Ну что, помчали занимать базу? Здесь артиллерист, или утрал? У противника, кроме арты, осталась еще и Шкода Т-25 Посмотрите на миникарту Видите, около вражеской базы ее след Или она уж очень хорошо весь бой пряталась Или по-прежнему там стоит, как памятник Попахивает халявой Ням-ням! <взвучат> ну а теперь десерт! База а -а -а, гудит, ну ладно, еще разочек стрельнем и поедем! Ну давай быстрее, пушка! Пошлите. Не волнуйтесь, успеем! Все успеем! Сейчас еще, последний разок! Время совсем поджимает! Но мы успеем! Должны успеть! Напрямик помчим! По самой, самой короткой дороге! Тебе только здесь не хватало! Прочь с дороги! Мы опаздываем! Очень опаздываем! 50 секунд! Что-то я реально стал волноваться, друзья! Неужели мы можем не успеть? Спускаемся под горочку! Здесь можно разогнаться! Посмотрите на миникарту! Видите, куда указка нашего танка вдоль улицы показывает? Мы можем! Мы должны быстро заехать на эту улицу и стрельнуть! Мы точно попадем! Не можем не сбить захват! А так круто играли! Ну почему такое невезение? Вот только из-за этого, только из-за этой маленькой скорости, не люблю суперпершинг. Но ну а вообще, вообще-то сыграли неплохо. Двигатель во всем виноват, только двигатель. А наш экипаж, согласитесь, почти до конца боя сражался славно. Поставьте, пожалуйста, экипажу лайк, очень прошу. А мы с вами плавно перейдем к умению «Плавный поворот башни». Нет-нет, подождите, перед тем, как об умении расскажу, покажу вам, куда вообще пробивается Суперпершинг, когда он к вам лыбом стоит. Итак, легче всего этот танк пробивается в пулемет, вот сюда. Там вообще слабая броня, 75 миллиметров. Но попасть туда тяжеловато, но попытаться стоит. Далее, самое известное место, как я говорил, это вот эти вот трубки. Плюс, стрелять нужно в командирскую башенку или в самую-самую верхнюю часть башни. Ну и последнее, если Супер Першинг начнет башни свои крутить вправо-влево, а першингисты любят так делать, чтобы не дать прицелиться в трубки. Так вот, если он начнет башни крутить вправо-влево, тогда стреляйте вот в эти места. Если у вашего снаряда пробитие больше чем 175 мм, тогда должны туда пробить. Ну а в остальную часть брони спереди стреляет почти бесполезно, даже не пробуйте. Что еще? Про борт, корму и катки этого танка я даже говорить не буду. Туда он пробивается легко и просто, любыми пушками любых танков. Хорошо, с суперпершингом мы закончили. Переходим к умению, плавный поворот башни, ну очень кратенько. Прокачивается это умение или у наводчика, или у другого члена экипажа, который может замещать его функцию. Как утверждают разработчики, когда это умение полностью изучено, то при повороте башни разброс будет меньше максимального на 7,5%. Но работать это умение начинает сразу. По чуть-чуть, но эффект сразу начнется. Неплохая цифра 7,5%, честно скажу. А теперь несколько нюансов, которые вам стоило бы знать. Об этом, по-моему, никто никогда из танковых блогеров не рассказывал. А я расскажу. Во-первых, как наши опыты показали в лаборатории Барабекуса, фактически разброс уменьшается не на 7,5%, как утверждают разработчики, а гораздо больше. У нас получилось от 12 до 16%. А это почти соизмеримо с наличием в танке стабилизатора вертикальной наводки. Что это значит? А это значит, что если вы любитель вертуханов, то это умение для вас... Очень полезное. Во-вторых, данное умение полезно не только любителям вертуханов, но и тем ребятам, которым нравится стрелять издалека. Ведь в этом случае за движущейся целью вы будете ствол поворачивать медленно, а значит и эффект от умения станет выше. А следовательно, на ПТшках это умение тоже неплохо было бы изучить. Третье, что некоторые забывают. Забывают, что если вы обучите данному умению двух наводчиков, то пользы от этого никакой не будет. Использоваться будет умение только одного из них. Того, кто обучен лучше. И последнее. Как показали наши опыты, при контузии наводчика, умение вот это у него, плавный поворот башни, пропадает. И пропадает не наполовину, а именно полностью. Ну вот, собственно, и все. Не забывайте, пожалуйста, писать комментарии. Я всегда их с нетерпением жду. И расскажите друзьям про этот канал. Может быть, тоже заинтересуются. Я же с вами на сегодня прощаюсь. До новых встреч. С вами был Барабекус.